Всем привет! Сегодня у нас крутая самоделка, которая сэкономит кучу денег, да еще поможет заработать. Итак, заезд на металлобазу. Закупился профтрубой разного сечения. Тут и 20 на 20, 20 на 40, и 30 на 30, и 40 на 40. Всего понемногу вышло на 8к рублей. Запомните эту цифру. Еще нужна фанера или ОСБ, и закупил ведро краски аликолор, грунт эмаль 3 в одном, брал прям от завода в интернет-магазине М Краски. В описании, кстати, есть промокод на в 10%. Закупайтесь лучше заранее. Далее, накидав небольшой терчежик и расписав все этапы, принимаемся за дело. Сначала идет в работу труба 30 на 30. Они будут выполнять функционал боковых ног. Металл был закуплен по 2 метра. Как обычно, на базе нарубили как попало. Поэтому торцую края и высота ног будет в 95 сантиметров. На ленточной пиле нарезаю все заготовки. Так как объем работы с металлом большой, болгаркой тут не напилишься. далее идет труба 20 на 20 часть труб я взял от старых самоделок или проектов в металл сдавать нынче не модно так как ценник подлетел и так в 2 три 3 раза поэтому экономим по максимуму труба 20 на 20 выравнивается с одного края при необходимости ставлю метки и торцую края а далее делаю заготовки по 94 сантиметра кстати по количеству первых заготовок которые были 30 на 30 у меня вышло 16 штук, а трубы 20 на 20, 24 штуки. Далее сделал разметку на каждой трубе и запускаем сварочный аппарат и начинаем сваривать рамки. Тут отлично выручают магнитные уголки. Сначала цепляю все на точки, проверяю диагонали, если все окей, провариваю швы, но только с двух или трех сторон, так как одна верхняя сторона нам нужна чистая лицевая, далее поймете почему. Повторяем эту процедуру много раз и уже 8 секций готова и вырисовывается картина будущих строительных лесов. Забегая наперед, такие помощники отлично будут выручать в строительстве. Я уже начинаю отделывать фасад бани и также влезаю во внутрянку. Для примера, чтобы утеплить полы, надо сделать все закладные трубы под водоснабжение и канализацию. И лучше закупать все материалы заранее. Те же трапы, чтобы знать высоту пола. И в гипермаркете сантехника-онлайн.ру можно не только все закупить необходимое, а еще и сэкономить. Здесь огромный выбор сантехники, аксессуаров и мебели для ванных и туалетных комнат. Удобное меню и цены на любой вкус. Здесь вам предложат бесплатный дизайн проекты, а также услуги рассрочки и кредитование от ведущих российских банков. А по промокоду вы получите скидку на весь выбранный вами товар. Ссылка и промокод на скидку найдете в описании под роликом, так что переходите, закупайтесь необходимым оборудованием и экономьте. Теперь готовим профтрубу 20 на 40 Буду делать 12 заготовок по 192 см. После идет труба 40 на 40. Это будущая муфта в количестве 24 штуки. В идеале найти родить трубу 35 на 35 для муфты. Но в моем радиусе в 50 километров в круг я такой не нашел. Только под заказ и только в тоннах. Никто вам пару палок не привезет. Короче, готовим кучу муфт. Далее делаем разметку и провариваем швы. Соединяем трубу 40 на 20 с муфтой 40 на 40 Получается как молот, только с двух сторон. По задумке эти муфты будут соединять боковые стенки. Возможно кто-то скажет, надо было брать водопроводную трубу, там диаметр 30-40. и 40, там. Короче, забегая наперед, скажу вам, что труба такая стоит в 2, а то и в 2,5 и в 3 раза дороже, чем профильная труба. Но и так как эту самоделку я делаю для себя, для дома, для своих задач, пусть будет максимально экономно, но надежно. Поэтому, чтобы муфты сидели плотно, было решено вварить проставки полосу толщиной в 3 мм. С двух сторон. Полоса была в наличии. Отрезаем 48 штук и привариваем по краям боковых секций. сварил две секции и уже решил затестить как и что какие вдруг косяки и так далее но полет отличный в муфтах есть зазор в один и даже полтора миллиметра и садятся они довольно плотно и хорошо так что смело продолжаем собирать весь каркас зашлифовав все сварные швы собрав все необходимые секции Делаю из листа в 3 мм 8 квадратов, это будут пятки. Закругляю все углы, чтобы в будущем не пораниться, а потом привариваю на свое место. Кстати, вдруг кто захочет повторить, к этим же площадкам в будущем можно приварить те же самые колеса, но мне они не нужны. Далее начал собирать подиум. Решил затестить трубу 20 на 20, толщина стенки в 2 мм. Повис, прогнул и понял, что маловато. С щитом возможно одного удержит, но надо запас. Поэтому готовлю в размер трубу 20 на 40, толщина стенки 2 мм. И уже по образцу быстро собираю полку. К нижним стойкам, где площадка, добавляю отрезок трубы 20 на 20. Она будет как фиксатор боковых стенок, чтобы за нижний ярус можно было спокойно перетаскивать сразу всю вышку. Итак, все заготовки сварены и готовы к работе, но сначала покрываем грунт малью. Так как леса будут постоянно на улице, под дождем, либо перевозиться сто пятьсот раз, беру проверенную эмаль, три в одном, и обрабатываю весь металл. Тут, конечно, пару лайфхаков. Обклеил маляркой, чтобы банку не запачкать. Затем переливаю в отдельную емкость, чтобы не тащить лишнего мусора в краску. Используйте эти хаки, пригодится. Включаем музон и часок работаем художником. После высыхания кидаю на подиум лист USB 12 мм, засверливаю отверстие сверлом на 3 мм и креплю на саморезы с пресс-шайбой. Ну и погнали тестить. Собирается тура за пару минут. Размеры вы, кстати, можете взять и побольше. Я же сделал специально такой размер, чтобы все боковые секции влезали мне в кунг багажника автомобиля. Снизу накинул пару хомутов, зажал их в размер и просто рукой накидываю и соединяю нижнюю ставку. Забегая наперед скажу, что тура в 4 секции на рынке из говна и палок, непонятно как сварено, стоит раза в 4, а то и в 5 дороже. То есть у меня всего ушло сюда около 10 тысяч рублей. Высота двух секций хватает для отделки фасада и софитов одноэтажного дома. Прямо во всю длину стены. Можно тупо собрать две туры, кинуть шестиметровые доски и ходи спокойно. Также, кто любит стройку, забегайте на мой канал «Сделай сам», там много чего интересного. И подписывайтесь на мои каналы в группе ВКонтакте, там вы, кстати, можете поделиться своими самоделками или идеями. Ну и заглядывайте в Телеграм. Стараюсь давать только актуальную полезную информацию. Надеюсь, этот видос вам зашел по душе. Пишите комменты, как улучшить, как прокачать, чтобы вы сделали по-другому. Ну и влепите лайк, и не забудьте подписаться, и ударить в колокол. Буду чаще радовать вас годным контентом. Всем спасибо, всем удачи, всем легкой работы, всем хорошего старта в этом сезоне. Так что глаза боятся, а руки делают. В общем, всем спасибо, всем пока-пока.